приветствую друзья представляю вашему вниманию тренажер вытяжки правил преимущество нашего тренажера что он очень мягкий так называемый живой как вы видите вот у него есть амплитуда движения если вы на тренажере занимаетесь как новичок или у вас полевой порог особенный, что вы очень чувствуете вытяжку то на этом тренажере гораздо мягче заниматься и комфортнее чем на других потому что у нас нет элементов усилителей жесткости и он имеет вот такую амплитуду движения, как амортизатор. Он очень комфортно сглаживает э, ривки или э, какую-то активную работу. Также он растягивает равномерно в разные стороны руки и ноги за счет вот этой системы самого равного. То есть вытяжка идет одновременно на все четыре стороны. И это большой плюс этого тренажера, в отличие от других, где есть цепи на ногах или какая-то другая конструкция тяги. Также в комплект нашего тренажера входят манжеты на руки, на ноги. И их у вас будет два комплекта. Для чего? Для того, чтобы вы могли заниматься одновременно сразу с двумя людьми. Допустим, приходит семья, папа, мама, чтобы не ждать одного, друг, одного и другого. Вы одеваете обоих, и во время того, как занимается один, другой отдыхает и меняется между подходами в паузу. Также в нашем тренажере используется петля глисона. она входит в комплект, и вы также можете работать шейно-грудным грудным отделом с воротниковой зоны и корректировать себе там. Наш тренажер собирается в заводских условиях на специальных токарных станках ЧП-управлением на современном оборудовании. Он красится полимерной краской, закрепляется в печи при 200 градусах. То есть его можно использовать в любой температуре, на улице, в бане или в помещениях, где часто меняется температура. Остывает, нагревается и мы даем гарантию на все узлы. И каждый узел, каждый элемент нашего тренажера, он альпинистский. Веревки, ролики и другие элементы, они каждый имеет э, паспорт, качество Потому что от этого зависит жизнь человека, поскольку эти элементы используются в промышленном альпинизме. как строят дома, там эксплуатируют крыши и так далее. То вот есть если этот тренажер использовать в домашних условиях, вот как здесь вы видите в нашем зале, то он прослужит долгие десятилетия, поскольку здесь задел прочности на тонны. Вот этот ролик испытывает нагрузку полторы тонны, не тут десять. Вот эта лебедка рассчитана на тонну 100 килограмм. Веревка альпинистская размера 8, она рассчитана на тонну 300. И с учетом того, что средний вес человека около 100 килограмм 80-100, то это прослужит у вас очень долго и принесет большую пользу вам, вашим близким и вашим клиентам, если вы будете использовать это в коммерческих целях.